Забрались на гору, где находится часовня Проскевья Пятница. Тут вся панорама города видна, как на ладони. Город преобразился, что мы даже бабушкин дом не можем определить. Раньше он был яркий, белый, вот в той стороне как раз. Это вот, вот тут вот находился, а сейчас нету. Не видно. Здесь вот городок, где-то здесь вот на горе там видно, если левее тут пройтись. И тут есть и склоны, где скатываются вон там, на лыжах катаются горных. Ну вот здесь вот через Енисей правый берег видно, куча, куча домов. Так, где же тут наш Биг Бен? А вот он, Биг вот он, наш центральная администрация, Красноярское речное пароходство, и вот здесь вот театр оперы и балета, его, кстати, не видно за этими домами большими, и там вон коммунальный мост как раз, так красиво давно здесь не были. А вон Копылова, кстати. Вот она Копыловая. Я думаю, где тут видно? Вот он, этот мост Копыловский. Точно.